Всем привет! Меня зовут Павел Косенко. Мне ужасно не терпится протестировать свой новый микрофон. И у нас сегодня замечательный для этого повод. Завтра, в понедельник, 25 октября, мы планируем анонсировать бета-версию плагина Dehancer для Adobe Photoshop. Я даже подчеркну, наверное, что это первая бета-версия, потому что, скорее всего, через некоторое время выйдет вторая. На момент записи этого видео скачать этот плагин для Adobe Photoshop с сайта Dehancer нельзя. И скорее всего нельзя будет скачать в течение пары недель, потому что все это время плагин будет находиться в стадии бета-тестирования. Получить его в этот период можно через чат Dehancer в Telegram. Ссылку я оставлю в описании. Там можно, соответственно, будет установить плагин и получить двухнедельную лицензию для его тестирования бесплатно. Давайте я вам покажу, как, собственно говоря, плагин работает и что он из себя вообще представляет в своей первой версии. Для примера мы откроем вот такое вот изображение. Это DNG-файл с iPhone, Поэтому открывается он у меня в первую очередь в модуле камера RAW. То есть модуль, который делает RAW-конвертацию. Если вы снимаете на iPhone, так же как и я, я рекомендую вам в первую очередь убрать параметры Sharpening и Color Noise Reduction, выставить их в значение 0. Почему это необходимо? Потому что это некий процессинг внутренний, который предусмотрен Apple и который портит изображение. На самом деле, смотрите, если я убираю, то уходит перешарп. Если я его на максимум выставляю, то вот те самые артефакты, которые мы так не любим в обычных джипегах с iPhone. К счастью, если мы снимаем в ДНГ, у нас есть возможность от этих артефактов полностью избавиться и получить довольно чистое изображение, приспособленное для дальнейшей нормальной уже обработки. Нажимаем файл Open. А нормальная обработка это, конечно же, Dehancer плагин. Когда вы его установите в группе фильтр, вот здесь вот у вас появится Dehancer.com и внутри него плагин Dehancer Film. Запускаем его. И давайте я вам расскажу, что здесь вообще у нас а, происходит и чем этот плагин отличается от а, плагина для DaVinci. А, отличается он тем, что в данном случае интерфейс находится в наших руках. И у нас появилась возможность сделать его более удобным, чем в DaVinci. В первую очередь мы разделили все пленочные профили на группы. Мы можем выбрать отдельно цветные негативные пленки, отдельно кинопленки, на например, да, отдельно только позитивные или, допустим, черно-белые пленки, отдельно список получить и не видеть ничего другого, что нам будет мешать в выборе. Пленочных профилей. К сожалению, в плагине DaVinci так сделать невозможно. Этот плюс, которым мы пользуемся в плагине для Adobe Photoshop, что еще мы можем сделать? Мы можем любой пленочный профиль, э, который нам нравится, выбрать и занести в список избранных. Вот нажимаем сердечко, сердечко появляется у этого профиля в верхнем левом углу. И теперь мы можем работать только со списком наших фаворитов то есть только. Те профили, которые мы в этот список занесли. Что тоже, конечно же, очень удобно. А, что еще принципиально важно отличает этот плагин для Photoshop от плагина для DaVinci. Мы реализовали здесь систему пресетов. Мы можем выбрать любой пленочный профиль, который нам нравится. Справа накрутить каким-то образом настройки этого пленочного профиля и сохранить в виде пресета. И да, в дальнейшем... Применять этот пресет к другим фотографиям, что тоже, конечно, невероятно удобно. Структурно по интерфейсу, если пробежаться, у нас есть возможность скрыть левую панель и тем самым увеличить поле самой фотографии для более детального рассматривания ее в процессе обработки. Это удобно сделать, когда уже выбран пленочный профиль, и мы, собственно, переходим к настройкам справа. Вот, что еще у нас есть. Ну, есть э, стрелочки «Анда» и REDO, то есть «Вперед-назад» одно действие. Есть возможность скинуть всю обработку, э, которую мы сделали, в ноль. Э, и есть настройки самого плагина «Общие», э, в которых фактически только три вещи на текущий момент. Первое – это возможность скачать все профили. То есть, когда вы устанавливаете плагин, вам нужно будет э, скачать профили первый раз, а в дальнейшем периодически их проверять, чтобы они у вас все время были свежие и подгружались новые профили. Они постоянно добавляются. На сегодняшний момент 63 пленочных профиля. Ну, скорее всего, э, ну, то есть, как бы мы планируем довести их не меньше, чем до 100. Мы эту работу делаем не спеша, потихонечку. И вот э, пара-тройка профилей в месяц обычно у нас появляется новых. Также здесь есть кнопочка License Info, с помощью которой вы можете работать со своей лицензией. То есть, либо активировать ее, либо деактивировать. Соответственно, лицензию вы можете либо получить двухнедельную, триальную, либо купить на сайте. Вот. И есть настройка для быстрого превью размера рендера но она по умолчанию стоит 10 мегапикселей и собственно говоря можно на этом и оставить нажимаем close возвращаемся к самой фотографии давайте попробуем ее обработать для этого мы будем использовать настройки справа справа это инструменты их довольно много сейчас пробегусь расскажу кратко про каждый из них инструменты, которые работают вместе с пленочным профилем. То есть обычно мы выбираем сначала пленочный профиль, а потом настраиваем э, наш лук, так называемый, да, то есть вид нашего изображения. Э, кстати, еще одно удобство, да, при выборе пленочных профилей, как вы видите, мы нарисовали маленькие превьюшечки. Это тоже, к сожалению, невозможно никак сделать в плагине э, для DaVinci. Вот. Э, как мы выбираем профили? Ну, визуально, как нам нравится. Кроме этого, со временем, конечно же, у вас появятся любимые профили собственные, вы занесете их в списки фаворитов, вы сделаете пресеты. Вот. Ну, а для начала, когда вы ознакомливаетесь, имеет смысл просто пробежаться по всем, по, там, или по основным превьюшечкам, которые вам нравятся. Они все очень интересные. Эм, ну, давайте, например, попробуем обработать, ну, пускай будет вот этот профиль, кодек Эктар 100 эта пленочка пускай будет. Как посмотреть изображение до? Нужно просто нажать пробел. Нажимаю пробел вижу картинку до отпускаю картинка после. Что здесь мы можем настраивать? Давайте пробегусь по параметрам и расскажу в какой последовательности с ними имеет смысл работать Экспанд задает белую и черную точку у изображения Двойной клик по вот этой круглой э, пимпочке возвращает умолчательные параметры Print позволяет сделать изображение Темнее, светлее, контрастнее, менее контрастнее. Э -э позволяет управлять таким параметром, как нас э цветовая плотность. Это не сатурейшн, это отдельный параметр. Он ближе всего к э свойству насыщенности фотобумаги. Вот, ну, отдельно Saturation тоже можно работать с ним, причем в минус, потому что в плюс, как бы, мы считаем это неправильно. Э, увеличивать Saturation. Есть возможность э, снизить контраст изображения с помощью аналог Range -limiter. Вообще, подробно обо всем об этом, как бы, есть э, в других видео, поэтому я так ознакомительно, скорее, сейчас это пробегаюсь, коротко. фильм Grain. Это зерно пленочное его тоже можно каким-то образом настроить можно размер количество и так далее выбрать разные. я его конечно же буду обязательно использовать colorhead это инструмент работы с балансом белого если грубо совсем рассказать это скорее классический аналоговый способ то есть это так как происходит работа с балансом белого при оптической печати фотографий halation halation это замечательный инструмент который позволяет нам получить Вокруг ярких а, объектов а, Контурных а, Красную засветочку такую пленочную Блум это свечение Тоже цветов я все покажу как это выглядит Виньетка и собственно говоря Здесь пока все, возможно Во второй бете мы добавим также э, профили не только пленок, но и профили печатного носителя. То есть можно будет выбрать либо мы печатаем на бумагу, либо мы печатаем на кинопленку. Вот. Возможно, мы добавим чисто технический баланс белого для исходника. Ну, это тут классический, скажем так, баланс белого, к которому вы все привыкли вот и наверное остальные инструменты для фотоизображения э, не подходят такие как GateWay, with film э, они для динамически двигающегося изображения соответственно им просто нечего делать со статической картинкой но даже без print профиля это абсолютно полноценный уже инструмент которым можно вполне работать как мы его собственно говоря используем допустим мы уже выбрали пленку и дальше настраиваем Сначала я всегда рекомендую определиться с яркостью и контрастом. В данном случае, конечно же, надо сделать изображение несколько потемнее, потому что оно слишком светлое изначально. Uh, и такой важный момент, когда мы работаем с яркостью и контрастом, если мы планируем использовать виньетку, на этом же этапе нужно ее включить, потому что она сильно влияет на общую яркость и контраст изображения. Вот я включаю ее сразу же, потому что я и планирую использовать. Венетка в дехансере очень аккуратно работает, не так, как в других местах. Функция экспозиции аналоговая здесь. И винетка тоже очень и очень аналоговая получается. Конечно, я ее. С помощью виньетки я сконцентрирую внимание на главном а, объекте этой фотографии. Вот. Но и общая моя экспозиция, конечно же, сильно очень стала меньше. А, однако я не хочу ее возвращать именно с помощью экспозиции, потому что экспозиция здесь тоже аналоговая. Это функция а, печатного носителя снятая. Если мы будем возвращать, мы будем терять а, контраст нашего изображения. Поэтому мне важно оставить экспозицию достаточно низкой, но можно просто-напросто поднять белую точку. То есть мы а, делаем изображение достаточно темным, но при этом достаточно контрастным. Вот, например, вот так вот. вот до После, да? то есть мы собственно только начали обрабатывать и уже совсем-совсем далеко ушли от цифрового изображения в сторону аналогового разобравшись с яркостью и контрастом кстати контраст тоже можно было бы повысить но в данном случае я считаю этого не требуется возможно что чуть-чуть можно еще черную точку поджать да то есть сделать контрастным снизу нам вот эти вот детали вот эти они, они не важны здесь нам гораздо важнее общий контраст до После. Разобравшись с яркостью и контрастом, можно перейти к балансу белого или там к color Headу. в данном случае Возможно, чуть-чуть бы я его это изображение охладил, ну прям совсем чуть-чуть инструмент, работу инструмента можно посмотреть вот с помощью этой галочки, то есть мы убираем воздействие этого инструмента, либо его включаем. Ну да, вот стволы деревьев стали Чуть-чуть на них появилась прохлада, и мне это нравится. В данном случае я так, пожалуй, и оставлю. Потому что вот в таком варианте у меня не покидало ощущение некоторого теплого такого налета на фотографии. Вот так мне нравится больше. Дальше давайте поработаем с то есть халоэшен, это пленочный эффект. вообще ощущение пленочного изображения, оно состоит из большого количества мелких деталей, которые э, вот в данном случае реализованы в виде отдельных инструментов. каждый из них по отдельности может быть не очень большой вносит э, влияние, да, но по факту ощущение очень сильно пленочного от пленочного изображения оно увеличивается Первый самый эффект, который э, очень сильно влияет, это зерно. Давайте увеличим картинку и, и посмотрим, как это работает. Вот здесь вот можно э, нажать кнопочку, вот эту вот, один к одному, и отключить зерно и включить зерно. Пожалуй, можно чуть-чуть увеличить его э, влияние, да, то есть чуть-чуть сделать его более заметным до. После. Да, вот так оно как-то помягче и по, получше работает, особенно вот это видно в, в более светлых частях. А если мы увеличим еще и размер зерна, то, наверное, станет совсем хорошо. До, после. Да, вот такой вариант зерна мне нравится. Другие я не буду э, параметры менять, перейдем к следующему параметру. Это Hallation. Контурное свечение, когда появляется красный ореол вокруг э, очень ярких контрастных объектов. Здесь в первую очередь Hallation мы будем ожидать вокруг перил этого, этой картинки. Давайте я сейчас перемещу изображение. Смещу немножко, смотрите, вот до, после. Вот если внимательно вот, вы будете смотреть на перила, то вы увидите это, этот эффект. Чтобы сделать его более заметным, я, пожалуй, могу увеличить локальную диффузию. Размер ее, видите? И могу увеличить э -э, умножитель Amplify. Вот сейчас она прям все засветилась. Но я это сделал для того, чтобы просто вам показать, что такое эхолейшн, как он вообще образуется. Конечно, мне в таком виде, в таком размере он не нужен. Я, пожалуй, уберу локальную диффузию. Но, кстати, можно чуть-чуть усилить вот, э, видимость этого эффекта до, после. Да, пожалуй, мне так нравится больше. Давайте посмотрим в полном размере. До, после. У нас осветились деревья тоже, потому что там тоже много контраста. И это, конечно же, прекрасно. Холодящий бывает э, локальный и глобальный. Локальный определяет контуры то есть вот свечение вдоль контуров а глобальный halation это вторичная засветка в среднем тоне глобальной этот параметр регулируется и изображение достаточно хорошо утепляется кстати на портретах прекрасно это работает всегда но слишком сильно конечно не надо его увеличивать но вот в легкой степени крайне положительно сказывается на изображении и на ощущение пленочной картинки до после это глобальный до-после, который я с помощью пробела регулирую. Ну и, пожалуй, остался у нас блум. Блум это тоже свечение, но другое, не контурное. Оно более мягкое, более рассеянное в светлых частях. Вот до-после. Слишком оно, конечно, в данном случае проявляется. Поэтому я его несколько снижу, его эффект. Я хочу увеличить его диффузию, то есть размер самого свечения, но снизить его степень проявления, импакт. Давайте посмотрим до, после. Вот это вот легкое такое, вот, как сейчас я сделал, свечение, оно крайне на пользу идет. Можно, кстати, посмотреть, как это свечение отрабатывается в виде э, моды. Ну, то есть только, только на свечение посмотреть. Но в данном случае его плохо видно, потому что у нас очень маленький импакт. Вот я его увеличил, стало видно лучше. То же самое можно сделать и с, э, в таком же режиме, посмотреть, как Hallation работает. До. После. Да, вот такое легкое-легкое свечение, мне вполне нравится. Наверное, наверное, глобально я все сделал до-после. Возможно, что я бы еще немножко подкорректировал позицию и сделал бы еще темнее до-после. Так у меня лучше проявляется моя ракета. Да, пожалуй, все. Пожалуй, я закончил. Нажимаю ОК и получаю, собственно говоря, обработанную фотографию. Пожалуй, на этом сегодня мы закончим. Добро пожаловать. Всем пока. Спасибо.